Вы когда-нибудь соглашались на то, на что по каким-то причинам не хотели соглашаться? Может быть, потому что уже поздно, и вы не хотите спорить, или потому что они перегрузили вас слишком большой информацией, и вы просто хотите, чтобы это прекратилось. Возможно, вы не осознаете этого, но психологическое воздействие на вас может заставить вас согласиться на такие вещи. Итак, вот шесть психологических уловок, на которые стоит обратить внимание. Первое. Они часто используют ваше имя. Часто ли они называют ваше имя? Обычно, когда кто-то использует ваше имя, это делается для того, чтобы привлечь ваше внимание. Но у вас также есть неосознанное предубеждение против того, что другие люди называют ваше имя. Потому что это показывает, что они признают ваше присутствие, а также подразумевают близость между вами. По словам Дейла Карнеги, автора книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», имя человека является для него самым приятным и самым важным звуком в любом языке. Кроме того, вы можете почувствовать, что должны слушать их более внимательно, если не запомнили их имя в ответ. Второе, они обращаются с просьбой, которая больше, чем предполагалось, а затем заставляют вас согласиться на меньшую. Итак, ваш приятель Билли стучится к вам в дверь в 2 часа ночи. Вы устали, раздражены. За час до этого вы съели пол пиццы, пепперони и почти галлон мороженого, смотря настоящих домохозяек Нью-Йорка, и у вас не все в порядке с животом. Он просит много денег – 300 долларов. Что бы вы сделали? Вы откажетесь, но затем, прежде чем вы успеете захлопнуть дверь перед лицом Билли, он попросит всего 30 долларов. Мхм-мхм-тридцать 30 это совсем другая история. Пробормотали вы про себя, доставая бумажник. Просил ли кто-нибудь когда-нибудь большую сумму денег? А когда вы отказались, попросил меньшую, которую вы и заплатили? В психологии этот прием называется техникой «двери-лицо», и его можно использовать во многих ситуациях. Кто-то просто просит у вас много, а когда вы отказываетесь, просто резко снижает сумму. Таким образом, новое предложение звучит не так плохо по сравнению с первым первоначальным предложением. Третье. Наука улыбаться. Вы когда-нибудь замечали за собой более позитивное настроение, когда кто-то вам улыбается? Как и зевота, улыбка может быть заразной. Когда кто-то улыбается вам, вы, скорее всего, улыбнетесь в ответ и почувствуете себя в более легком настроении. Это делает вас более готовым угождать другим и делать одолжение, а также более восприимчивым к их влиянию и манипуляциям. Номер 4. Они просят об одолжении, когда вы устали. Помните Билли, который поздно ночью стучался к вам в дверь и просил об одолжении? Так вот, теперь он не только хочет получить 300 долларов, но и переехать в вашу недавно отремонтированную комнату для гостей. Что же, наш друг Билли может быть довольно хитрым. Возможно, он планировал попросить вас об этом именно в 2 часа ночи. Оказывается, он прав, когда спрашивает вас поздно вечером. Согласно нескольким исследованиям, люди более склонны поддаваться влиянию и делать то, чего они изначально не хотели, когда они устали. Это в полной мере относится и к продавцам. Например, у вас был тяжелый день, а продавщица продолжает таскать вас по магазину, вываливая на вас тонну одежды и информации. Это лучшая сделка в городе. Только ограниченное время, последние несколько часов нашей распродажи. Вы никогда больше не получите такого предложения, и при этом вам приносят платье, украшения, обувь и белье, о котором вы не просили. Они могут пытаться перегрузить вас и измотать до такой степени, что вы сделаете все, чтобы это прекратилось, включая то, что вы сказали, что никогда не сделаете. Номер пять. Зеркальное отражение поведения и языка тела другого человека. Замечали ли вы, что они пытаются копировать язык вашего тела? Возможно, вы заметили, что они скрестили ноги, чтобы имитировать, как они сидят. Отзеркаливание – это когда вы подражаете жестом и выражением другого человека, чтобы он мог соотнести и воспринять вас как себя. Эта тактика – способ заставить вас подсознательно чувствовать себя более спокойно и комфортно в их присутствии, чтобы завоевать ваше доверие. И номер шесть – они часто кивают головой. Согласно исследованию 1980 года, опубликованному в журнале «Прикладная психология», психологи обнаружили, что когда другие кивают, слушая кого-то, они с большей вероятностью соглашаются с ним. Поэтому, когда ваш друг Билли кивает, увлеченный вашим рассказом о том, как громкая гиена запрыгнула через окно в KFC и украла ваш картофельный салат, он может манипулировать вами. Он надеется, что в ответ вы подсознательно захотите кивнуть в ответ. А это значит, что гиена над картофельным салатом может его не интересовать. Теперь, когда наступает его очередь говорить, он может начать кивать головой во время разговора, что может заставить вас подсознательно кивать головой. Это даст ему понять, что его тактика манипуляции работает, и тогда ваш кивок станет еще одним подсознательным сигналом для вашего мозга, означающим согласие с тем, что он говорит, что может заставить вас согласиться с чем угодно. Далее вы покупаете ему куриный салат, пока он живет в гостевой комнате пару недель, месяцев и использует 300 долларов, не доплачивая за квартиру. Относились ли вы к каким-либо моментам в видео? Что вы думаете об анимации? Дайте нам знать в комментариях ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.